SCP-184 – это аномальный объект, также известный как Архитектор. Он представляет собой небольшой гладкий металлический объект, 10 см в высоту и 10 см в ширину, имеющий форму додекаэдра. В центре каждой грани находится круглое отверстие, а к каждой вершине прикреплен маленький шарик. SCP-184 сделан из неизвестного, но хорошо магнитящегося сплава, по прочности равного латуни. Невероятно рискованно приносить SCP-184 в любое замкнутое пространство. особенно в. Большое здание. Это связано с тем, что аномальный эффект 1.8.4 заключается в том, что он способен увеличивать внутренние размеры пространства, не влияя на его внешние размеры, подобно Тарде с телевизионным шоу «Доктор Кто», но в гораздо большем масштабе. Внутренние размеры здания пострадавшего от 1.8.4 будут увеличиваться на сотни метров каждый день. Эти эффекты обычно проявляются через час после того, как он впервые попадает в новую среду. Благодаря повторным наблюдениям, ученые фонда SCP смогли наблюдать закономерности в том, как эффекты 184 изменяют окружающую среду. Во-первых, это расширит стены комнат внутри здания, увеличит пространство в каждой комнате, не влияя на высоту потолка. Этот эффект будет продолжаться до тех пор, пока эти комнаты не утроят свой первоначальный размер. Как только существующие комнаты будут расширены, SCP-184 начнет создавать новые комнаты. Сначала эти комнаты будут казаться относительно обычными копиями существующих комнат в здании. Однако, подобно клеткам, размножающимся так быстро, что у них начинают развиваться раковые черты, эти новые комнаты начнут проявлять странные качества по мере продвижения процесса. Комнаты будут становиться все более странными во многих отношениях. В одном случае были замечены стеклянные книги, появившиеся в дубликате спальни. В дублированной кухне исследователи заметили деревянную микроволновую печь. Но это еще не все. Фактически формы новых комнат также будут становиться все более странными. Двери ведут в никуда, часто просто открываясь кирпичные стены. Коридоры станут крошечными или похожими на пещеры, или превратятся в запутанные лабиринты. Но даже по мере того, как внутреннее становится все более испорченным, внешнее все равно будет оставаться прежним. Исследователи фонда заметили, что эти аномальные эффекты особенно сильны в домах. Наличие SCP-184 где-то в доме было бы ужасающей перспективой, так как даже после одной ночи трансформации вы можете безнадежно заблудиться и умереть с голоду в своем собственном доме. Тем не менее, аномальные эффекты SCP-184 могут повлиять практически на все, что его содержит. Даже простая картонная коробка приобрела невероятно сложную внутреннюю структуру всего за несколько часов хранения SCP-184. SCP-184 представлял собой реальную проблему для фонда SCP. Даже аббревиатура SCP, обозначающая безопасность сдерживания защита, просто сыграет на руку 184. Как правило, аномальные объекты этой разновидности помещаются в защитную оболочку в зоне 19, в самом большом месте сдерживания SCP. Однако срочный доклад от исследователя фонда предостерегал от этого. Способность 1.84 к искажению местоположения может непоправимо повредить внутреннюю часть зоны 19 и вызвать массивное нарушение изоляции с множеством аномалий. Фонду SCP потребуется проявить творческий подход, чтобы найти эффективный метод сдерживания архитектора. До того как попасть под защиту фонда, Фонда, считается, что аномальные эффекты 184, возможно, были вовлечены в создание нескольких интересных мест. Они в настоящее время контролируются фондом. Среди них задворки Соха аномальное сообщество, скрытое в Сохо, штат Нью-Йорк. Задворки Соха это скрытое место, населенное анартистами. Так называют художников сверхъестественной породы, практикующих магию и аномальных существ. Мы знаем, что фонд SCP получил 184 незадолго до начала 90-х годов, поскольку он был обнаружен в знаменитом городе Кри. Каолун в Гонконге. Он был разрушен в 1994 году, хотя вполне возможно, что спасательная операция 184 была тем, что в первую очередь нанесла ущерб этому городу. Сообщения о странной активности в городе в первую очередь привлекли оперативников фонда. Первоначальные союзники в местных правоохранительных органах взяли на себя ответственность за это дело, но они оказались слишком увлеченными и жестокими. Вместо этого была направлена мобильная оперативная группа Z-9, чтобы правильно выполнить эту работу. Z-9, также известный как крота крысы это группа, которая специализируется на работе с аномальными местностями, особенно с изменяющейся топографией. Они смогли успешно выполнить миссию и вернуть 184 с минимальными потерями среди их собственной команды. Несколько пострадавших районов были разрушены чрезмерно активными районными властями во время спасательной операции. Однако некоторые найденные документы указывают на то, что SCP-184 ранее находился в руках заинтересованного лица. Местные жители давать интервью из чувства солидарности с этим неназванным человеком и друг с другом. Считалось, что заинтересованное лицо брало деньги за то, чтобы позволить местным жителям держать 184 в своих домах в течение коротких периодов времени, позволяя им получить дополнительные комнаты, которые не будут видны посторонним. Полевой журнал Гордона Ричардса, бывшего члена кратокрыс, проливает некоторый свет на спасательную операцию. Ричардс и его команда прибыли 3 июня. Он был напуган как убогой обстановкой самого города крепости Коулун, так и враждебностью местных жителей и к нему и его коллегам, членам мобильной оперативной группы. С самого начала он считал, что найти 184 во всей этой неразберихе было настоящей проблемой. 4 июня местные правоохранительные органы очистили некоторые пострадавшие районы от гражданских лиц и позволили кротокрысам беспрепятственно исследовать их. И некоторые члены команды Ричардсон начали прогибаться под давлением. Он видел, как один член команды по имени Генри вел себя нервно и разговаривал сам с собой. 6 июня, находясь в одном из сверхъестественно увеличенных зданий, команда подверглась нападению враждебных местных жителей. Генри был убит в процессе. Он провалился сквозь ближайшую стену и упал на 6 этажей вниз и погиб. Ричардс начал терять терпение и пустил в ход более экстремальные и сомнительные методы. 7 июня Ричардс и его люди начали пытать местных жителей, чтобы получить информацию о местоположении аномалии. В конце концов, именно Лонгвейн, невероятно пожилой деревенский старейшина, сдал расположение объекта, который местные жители называли строителем. Предположительно, он был спрятан в соседнем храме, где местные жители начали поклоняться ему как своего рода святому дару. 10 июня Ричардс и его люди ворвались в храм. Он отметил в своем дневнике, что интерьер был невероятным – чрезвычайно сложная сеть комнат, несомненно самое большое и впечатляющее здание в бедном городе. Их миссия была ясна – команда будет исследовать здание до тех пор, пока они не извлекут SCP-184 и не вернут его фонд для изоляции. Но из этого ничего не вышло. Вместо этого в течение следующих дней Ричардс и его команда заблудились. Комнаты, в которые они входили, становились все более искаженными. Некоторые из них были полностью сделаны из нефрита, включая все предметы внутри. Мало-помалу команда потеряла друг друга в лабиринте комнат и залов внутри храма. Ричардс потерял счет дати, и его психическое состояние начало колебаться в последних нескольких записях в дневнике. В последней записи его разум кажется полностью разрушается под воздействием стресса, паники, обезвоживания и голода. Он писал, «Ад – это рай. Рай – это...» Это ад. Жизнь прекрасна. Гордона Ричардса так и не нашли, и предполагалось, что он погиб в бою. Более позднему отряду кротокрыс удалось успешно найти 184 дневник Ричардса, хотя тело самого человека так и не было обнаружено. SCP-184 получил классификацию Евкрит из-за того, что хотя объект непредсказуем, фонд, по-видимому, разработал полунадежные процедуры сдерживания, чтобы смягчить его аномальные последствия. По обсуждаемым причинам, SCP-184, очевидно, не может держаться в какой-либо структуре. Фонд построил поддельный парк, в котором 184 помещен на мощный электромагнит, замаскированный под подиум. Неподготовленному наблюдателю это просто показалось бы еще одним произведением современного искусства, а аномальному объекту позволено находиться в самом безопасном для него варианте – на видном месте. Парк и все, кто его посещают, конечно, находятся под пристальным наблюдением. Структуры, затронутые аномальными эффектами, должны быть разрушены после проверки сверхсекретным наблюдательным советом. После инцидента с кратокрысами в городе-крепости Каолун никому не разрешается входить и исследовать одно из строений от имени фонда, без одобрения их начальства и дежурно-спасательной команды. Если SCP-184 настолько опасен и его невозможно фактически содержать внутри любой зоны фонда SCP, то почему ему вообще разрешено существовать? Почему бы просто не уничтожить его и не устранить любой риск? Потому что SCP-184 может быть гораздо более мощным и важным, чем кто-либо думал ранее. Строго засекреченный доступны только тем кто имеет допуск безопасности пятого уровня представляют невероятную картину потенциала SCP-184 для формирования и расширения не только комнат в которых он содержится но и всего существующего в докладе документируются результаты специальной исследовательской миссии в ходе которой в глубокий космос был отправлен специальный пилотируемый корабль способный перемещаться быстрее света когда они путешествовали мимо точки где растущее расширение вселенной делает невозможным для света достичь земли они обнаружили, что все вокруг начало повторяться. Они сообщили о копии нашей собственной галактики Млечный Путь, которая содержала версии нашей собственной Солнечной системы и родной планеты. По мере того, как они продвигались дальше, все повторялось снова и снова, с каждым разом становясь все более ущербным и испорченным. Иногда Меркурий был сделан из льда или уран полностью состоял из вращающихся шестеренок. Они могли видеть города на Земле, смешанные и сделанные из странных материалов, таких как Нью-Йорк, который, казалось, был вырезан из одного массивного блока обсидиана. Чем глубже они уходили в космос, тем больше все выглядело как жалко копия нашей первоначальной видимой вселенной. Ученые фонда в настоящее время считают, что SCP-184 меняет не только комнаты, в которых он находится, но и всю вселенную. SCP-184 является причиной того, что вселенная расширяется и производит новые планеты как дефектные копии существующих. И более того, обозначение SCP-184 может даже не быть его настоящим номером SCP. На самом деле это может быть SCP-001. Есть некоторые, кто считает, что его классификация – это уловка, чтобы скрыть истинное значение этой невероятно мощной аномалии от нижних ступеней фонда. В конце концов, какой самый простой способ скрыть SCP-001 архитектора Вселенной и ее бесконечных недостатков? Не классифицируйте его как SCP-001.